суток С вами Катамхали, японский линкор девятого уровня <сил> уровня <сил> Мусасе. Карта Север, игрок Геймкод. Ну или Геймкод Д. Да, в конце Д. Вот кто-то подумает, что Геймкод. GameCode... Ну, ничего страшного, я думаю. Противники там вон, захватывают точку С, захватывают точку А. У союзников пока как-то не ладится. Один союзный эсминец Он, не знаю, может там в дымах На точке А выхватил Ну или просто там, короче, это уже не важно Ну, кстати, там же и сливается один вражеский крейсер Не знаю, там, может, линкоры наказали Он, может, пытался сыграть от рельефа Там к островку прижаться, но То ли не успел, ну или как раз-таки Вот этот союзный эсминец, который там да, Был уничтожен, может быть, он его осветил что есть, то есть. Уже четвертая минута заканчивается. Только хотел сказать, что Мусаси еще практически не проявил никакой активности. Ну, стрелять стрелял, но эффективности никакой не было. Вот сразу три снаряда в цель попадают. 7. С небольшим тысяч урона удается нанести. Союзный крейсер еще Кто там у нас сливается Владивосток А, наоборот, сливается еще раз, да, которого уничтожает Владивосток Вот, а то и крейсер, да, Владивосток, это же вообще линкор О чем я? Еще один залп Ну, не особо удачный, два снаряда в цель попадает под Джузеппе Верди Точку С противники уже давным-давно захватили. Точку А там союзник перезахват. Срок уже большое преимущество по очкам у противников, но это еще благодаря, да, в разнице по уничтоженных кораблям. Мне кажется, тут можно было и без корректировщика по Колорадо еще там как минимум один зал дать. Пока что, пока что Мусаси особо не везет. Да, там два рикошета, одно попадание в ПТЗ и один сквозняк. То есть по количеству попавших снарядов-то все нормально, а вот по эффективности вообще ни, ни о чем. лоянгу Ну, тут одного снаряда хватит. Да, сквозняка будет достаточно. Есть. Первый. Первый уничтоженный противник. Как раз, как, как раз сквозняком этого и удается добиться. Там уже все, не выдержал, вам союзный линкор пошел, пошел захватывать центральную точку. Скажет, а то что за безобразие? По очкам проигрывать прям сходу. По-моему, сейчас самое время союзного, он, не знаю, на китакадзе там пойти, точку захватить, точку С. Здесь нет, нет прострела. Очень-очень медленно, конечно, у Мусаси крутится башня главного калибра. Надо заранее, так сказать, просчитывать, куда куда ты будешь стрелять. Вот как раз выкатывается здесь цитом, Есть хорошая возможность дать в борт. Но приходится даже ждать, ждать, пока башня довернутся еще и Владивосток. Вот мне кажется, надо было Владивосток подождать. Но он уже тоже угол. Ну, хотя нет, почти 15 тысяч удается выбить из Цитана. А счет уже 4-3. противника получило преимущество. На по миникарту, если посмотреть, с корректировщиком, да, если, к примеру, поставить Мусаси по центру. Он будет добивать почти что... Ну, <laughs> в любой угол карты. Ну, хотя... С такой баллистикой... на Сколько там, я не знаю, у сейчас, кстати... Здесь даже на карте не посмотреть, сколько дальность сейчас составляет. Если навести на орудие... 26,5 километров. Ну, все корректировщик приземлился. Это 26,5 без корректировщика. То есть с корректировщиком там... Все 30, наверное... Есть цитаделька и первый уничтоженный противник. Мусаси делает счет 4-4, но тут же еще минус. Союзный Гнезинау, и опять противник впереди по кораблям. Но зато две точки захвачены. Точку С захватили, точку Б захватили. Там, кстати, справа-справа Колорадо. Ну, неплохо из носовой проекции вытащить 10 тысяч. Чё, он эсминец заходит на точку Б. Уже ПМК начал работать по Владивостоку. По-моему, следующий зал для Владив... Владивостока станет последним. Он отворачивает от Ромы, но при этом подставляет борт Мусаси. Все, Я думаю, это до свидания. Да, одна цитаделька и... Топлен. Что тут эсминец решил пойти ва-банк, спикировать на Мусаси. По-моему, надо борт убирать. Не знаю, что Колорадо спит. Колорадо у тебя была возможность неплохо так Мусаси тяпнуть. По-моему, сейчас будет минус еще один из Колорадо, не знаю, вот не знаешь, видно, у него, по-моему, башни если... смотрят в другую сторону, он на роме сосредоточен. Хотя Мусаси так хорошо шел бортом. Колорадо, в принципе, орудие, я думаю, позволили бы без проблем цитадельку из Мусаси вытащить. Четыре уже уничтоженных на счету Мусаси, сейчас, по-моему, <laughs> может быть пятый, если повезет. Нет, не повезло. Два сквозняка и всего одно пробитие Это более менее нормальным уроном. Пожарная тревога. Здесь, по-моему, Колорадо успеет, успеет уйти от следующего залпа. Остаются 5 в 6. Быстро, быстро, как-то что одна и другая команда отправляются в порт. У Мусаси уже около ста тысяч нанесенного урона, 95. Вон летят. Фугасы, это. Это, наверное, Мальборо там. С дальней дистанции. Но это не доставляет никаких проблем. Неполадки устранены. Ну вот сейчас, наверное, будет пятый. Колорадо там уже мало прочности осталось, всего тысяч. Да, есть пятый уничтоженный противник. Унис О, унис еще уже. и талант срабатывает. Ну, Мусаси, да, честь за талант? Даже уже не помню. Димамото. Димамота из Сороку. Да, только что обидно. Ну хотя обидно, не обидно. Восстанавливать-то нечего, да, работает. Это хилка. Но ничего при этом не восстанавливается. Ну, в 4 в 5. Вот кому-то бы, хотя некому, пойти захватить точку А. Кто бы это мог сделать, он сейчас на правом фланге там занимается своими важными, наверное, делами. На легком туда идти опасно. Что там за Пожарная тревога. На 15 с половиной по Мальборо. Я не знаю, как вот Широцу мог сейчас вот так сыграть. По-моему, сейчас его уничтожит там. Тут для него прям сейчас раздолье. Играйся, накидывай там спайм торпеды. Кругом одни линкоры. сминец где-то далеко его вообще никогда не увидишь уже. Нет, он при этом попал в засвет. и отправился в борт. Как вот в такой ситуации как раз эсминец должен был бы решать это исход боя. А он так бездарно. Пожарная тревога. Сейчас Мусаси попадает под фокус, да, по ним сразу настреливает Мальборо, Джузеппе Верди, вон сейчас еще и Боярд начнет стрелять, и... Ну, у этого, как он там называется, Дезевен Провинсон, или... В общем... Без разницы, еще, короче, один крейсер, у него нет возможности пока что настреливать, но, по крайней мере, он отправлял, да, вот этот свой расходник. Бомбардировщики. Еще один раз вот они летят. На месте стоять. Они, типа, эти бомбы могут наносить достаточно большой урон, но сейчас везет, промахивает. Джузеппе Верди врубает дымы. Пожарная ну, тревога. чтобы отсветиться, надо в первую очередь перестать стрелять. Но, в принципе, Джузеппе Верди это понимал. и. Зато ПМК. ПМК настрелит. Надо топить полный вперед. Чего же тут вон? Вон Рома полетел, у Рома прочности мало. Надо поддержать союзника. Неполадки устранены. Ну где же, да? Никак. За свет не попадает. Можно боярду уничтожить. Ну, там, вес небольшой. Ну как? Нет, вес большой. Почти Патарает 3000 много. прочности. И этот все никак. Ну, у Верди задом там, наверное, откатывается. Есть цитаделька. И минус еще один противник. Остается 4 в 3. Все три точки под контролем. 3 в 3. Неплохо. Почти половину оставшейся прочности удается у Джузеппе Верди снять. Ну, здесь сейчас, да, крайне осторожно надо забыть про кормовую башню и стрелять только изнутри совы. Есть. Еще почти 10 тысяч основной калибр получает игрок. Вот обидно, да, в такой ситуации понятно, что противник теперь пойдет на таран. Но есть возможность избежать этого. Есть. Все-таки удается пробить минус... Уже седьмой противник на счету Мусаси. Ну что, остался Мальборо и вот этот корабль со сложным названием, начальник да, там голландский получается, крейсера Дезевен провинции. Ну, по-моему, как-то так это название произносится. Мальборо так его. красиво идет бортом, сейчас прям есть. 50! 51 тысяча! Будет для Мальбора урок. Что бортами ходить, тем более перед линкорами, это не то, что <laughs> крайне опасно. Это вообще делать нельзя. Ну, только в определенных ситуациях, да, вот, все, пожалуйста, еще одна цитаделька минус. Какой? Седьмой противник. Восьмой даже уже, восьмой. И урон переливали, переваливает за 200 тысяч. Ну и тут уже у вражеского крейсера, который остался в одиночестве, нет никаких шансов. Я думаю, ничего он изменить уже не может. Все три точки под контролем, по очкам. Ну, захватил он точку С, но разница там слишком большая. Почти 400 единиц. Ну и она только будет расти, а до конца боя остается 4 минуты. Уже, да? Хорош прятаться и так весь бой сидел за островами. <laughs> Выходи в чисто поле и сливайся. Как нормальный пацан. <laughs> ну, где-то он все-таки, да, вышел. Мне кажется, он там, со стороны точки С. Навряд ли он здесь справа. Да. Тот, -то, Мусаси как-то не там ожидал. Явно вообще было, что он будет все-таки там. Потому что точку С он не так давно захватил просто дойти до точки Б он бы не смог. ну думаю тут ему все. всем спасибо за внимание, не забываем подписываемся на канал, кому понравилось обязательно ставьте понравилось. всем удачи, до новых встреч, пока, пока.